Сегодня какой-то мега-праздник. Тверская перекрыта, на ней гуляет народ, веселится. Стоит в очереди за бесплатным мороженым от Баскина Робинса, набирает шарики. Я тоже не удержался и набрал парочку для своего песика. А впереди какая-то мега-игра с гигантскими шарами, мечами. Не убьют шарами этими.